Итак, технология сюит вообще впервые была применена в 1978 году. Коснемся так немножко истории, да. Один из шеф-поваров Джордж Праулс приготовил в вакуумном пакете фуагра. Французский шеф-повар был приготовил, понял, что это очень там вкусно, что это получилось результат получился гораздо лучше чем э, при работе э, при приготовлении основным способом ну и с тех пор э, технология начала набирать обороты в европе э, по россии я знаю что э, индивидуально люди работали с ней э, но впервые она была презентована в 2010 году то есть официально там вступила скажем так э, в рамки нашего общепита что из себя представляет технология? Технология а, вакуумного, приготовления продуктов в вакуумном пакете при низких температурах. А, для того, чтобы а, начать с ней работать, нам а, достаточно на кухне иметь а, вакуумный аппарат. А, вакуумный аппарат необходимо приобретать а, с хорошим насосом. А, то есть я рекомендую, чтобы стояли бошевские насосы, То есть несмотря там, на то, что будет даже какой-нибудь там может быть китайский он да но насос должен быть мощностью не менее 20 кубических метров в час то есть это очень важный момент для чего для того чтобы при вакуумировании у нас процент вакуумации был как минимум 95 процентов чем больше будет воздуха оставаться в вакуумном пакете тем тем больше у нас будет потерь так как будет образовываться свободное пространство и соответственно мы будем терять те полезные соки которые должны остаться в продукте ну и для того чтобы готовить нам нужен термостат я уже на протяжении там 6 лет работаю с термостатом Apache. есть множество других термостатов да ну вот пока по соотношению цены качества и возможностей то есть меня он полностью устраивает работает он с емкостью до 50 литров. Это тоже очень важный момент, так как мы привыкли, ну то есть нам вот поставщики продали там, да, вот эту 20-литровую там гастроемкость показали работать, и мы себя начинаем ограничивать ну, в рамках только этой гастроемкости. На самом деле ну, вот этот джен 1 1,1, да, получается глубиной 20 сантиметров на 20 литров. То есть мы Смело можем приобретать GN2.1, такую же на 20 сантиметров. К ней также приобретается просто там крышка. Да, у всех, наверное, на работе есть такой там дядя Василий, дядя Петя, который делает вырезку под, под то, чтобы эта крышка, крышка закрывалась. Ну и спокойно можем работать с 50 литровой емкостью. Единственное, я рекомендую всегда, когда вы будете производить заливку, заливку уже производить, э, ну, воды там нагретой хотя бы до 50-60 градусов. Таким образом просто сэкономите э, ресурс, да, более быстрее произойдет у вас нагрев в, воды в гастроемкости и быстрее, соответственно, сможете работать. А для каждого типа продуктов э, нужна своя определенная температура. И у себя на производстве, например, я стараюсь унифицировать некоторые процессы. Вчера, например, мы приготовили свинину всю еду. Я сделал ее в разных маринадах. Это была свиная лопатка. То есть ну, мясо, там, скажем так, не самое нежное. Да? Вот. Готовилась она 3 часа при температуре 68 градусов. То есть такая универсальная температура. Почему, почему я выбрал именно эту температуру? То есть, ну, я очень много экспериментирую с СЮИДом и постоянно ищу какие-то варианты, какие-то новые решения. Принцип такой получается: что чем больше содержится в мясе соединительной ткани, да, того самого коллагена, да, который при тепловой обработке разрушается на, на глютин, да, ну, на ферменты, чем больше его содержится, тем, соответственно, выше нужна температура. Но а, максимальная температура распала коллагена – это 67 градусов. То есть, опять же, зная, ну, принципы принципе, там, микробиологии, да, а их там вычитать несложно, сейчас интернет у нас переполнен литературой. А, то есть, зная эти принципы, можем, как бы, ну, экспериментировать с температурой. 67 градусов, она, ну, температура была маленькая недостаточно его было для того, чтобы размечить кусок мяса. Сейчас вот у меня здесь еще варится лопатка говяжья. Можно пока убрать. Она варится уже на протяжении... На протяжении... Так, в 9... На протяжении 8 часов... Вот, ну Вообще такой продукт, Ну, здесь лопатка была типа от мраморной говядины, написано было, но ну, я там, конечно, мраморности не увидел. Вообще я беру обыкновенную нашу лопатку от холмогорских коров и варю ее на температуре 68 градусов 24 часа. И после этого использую ее... Там, и для пиццы как топпинг да, идет, и э, прекрасные получаются э, медальоны на бизнес-ланч из нее. Э, то есть и для жарки, и для стейков, и для бестроганного, и для тушения. И э, даже там, э, в стритфудовской кухне то есть, при, ну, прекрасно используется. Ну, я вот думаю, что будет достаточно, я, наверное, сегодня повариться, Освободим место для других продуктов. То есть она была предварительно замаринована и после этого помещена на варку. Для охлаждения можно использовать ну, продукт, после того, как будет приготовлен по технологии СИИТ, обязательно нужно охладить. Этот процесс очень важен. И при аудите технологическим на предприятиях я часто вижу, что... Ну, шефы, технологи не досматривают этот процесс и в результате получают, ну, получают тухляк да, на выходе. Почему это происходит? То есть есть определенный диапазон температур, при котором микроорганизмы развиваются. Мы вчера эту тему затрагивали, кто был. То есть опасный диапазон температур это 60-10 градусов. И чем быстрее мы пройдем вот эту опасную зону, то есть опустим температуру продукта до плюс 5 градусов тем дольше у нас будет срок хранения очень многие охлаждают продукт просто в воде но ну, ну, в воде из-под крана да то есть вода не дает той температуры вода она все равно там примерно там ну, градусов 20 да там даже 15 пускай будет А тот опасный диапазон 10 градусов не получается соответственно есть один способ, это использовать лед, ледогенератор, да, и охлаждать по принципу ледяная ванна, там, ледяная баня, да, называется. Ну, вот при большом объемах производства, то есть я использую шкаф шокового охлаждения, вставлю его в режим заморозки, и вот, ну, сейчас посмотрите, примерно где-то там в течение... 15-30 минут, в зависимости от того, какой мы объем сюда забьем, продукт охлаждается до нужной температуры, при этом не успевает замерзнуть. То есть не успевает замерзнуть, соответственно, не переходит вот эту в стадию заморозки, когда ну, при дальнейшем разморозке может произойти потеря полезной влаги. С вами все это мы сегодня попробуем. Покажу, какое разнообразие можно готовить, там, имея, например, один полуфабрикат из свинины, один полуфабрикат из курицы, один полуфабрикат из говядины. Еще один очень важный момент – использование вакуумных пакетов. Тоже прошу обратить на это большое внимание. Пакеты нужно использовать ну, качественные, да? то есть обращать внимание, каким образом они были произведены. произведены они должны, должны быть методом выдавной деструкции, да? то есть пакет не должен при тепловой обработке расслаиваться. То есть есть дешевые полимерные пакеты, которые, ну, вот, когда в кипяток опустишь, может быть, многим попадались, мне они тоже попадались, начинает так, ну, с них пленка слазить по чуть-чуть. То есть это пакеты предназначены только для хранения, они не предназначены для работы по технологии СЮИД. И очень важно обращать внимание на два таких параметра. Это размер пакета э, и его плотность. Плотность измеряется в микронах. Вот э, Даже наши сегодня, э, скажем так, хозяева мероприятия да, э, накололись. То есть э, этот аппарат с запаечной пленкой на 30 сантиметров, а пакеты они мне привезли на 40 сантиметров. Ну, я с утра быстренько себе их нарезал, конечно, подогнал. Поэтому, если у вас большое производство, да, я рекомендую все-таки брать вакууматор, чтобы запаечная пленка была не менее 40 сантиметров. Вы таким образом выигрываете, вы покупаете пакеты одного размера. То есть можете запаивать от больших объемов до самых маленьких. используя импульсный запайщик, все, наверное, знакомы да, с ним. Вот такая штука. То есть при помощи такой штуки вы можете взять и нарезать себе пакеты любых размеров. При этом покупая пакет только там, ну, 400 на 400, ну, к примеру. Вот. Только импульсный запайщик рекомендую брать с, с ножом. А то мне пришлось сегодня там сначала нарезать их, потом запаивать, а так вы просто засу, ну, засунули пакет. Запаяли его, ножом провели, то есть получили 2 или 3 пакета. И из пакета там, 400 на 400 вы сможете сделать ну, пакеты, например, там, 15 на 20, 3 штуки. Да? По себестоимости они у вас обойдутся в 2,5-3 раза дешевле, чем вы бы купили готовые пакеты. Ну и, естественно, рекомендую пакеты приобретать напрямую у заводов-производителей, так как наши поставщики с вами... Ну, наценяют на эти пакеты не менее 100%. А при стоимости там, закупочной там, пакета 4,50. То есть цена вроде в 9 рублей там, не отпугивает. А в результате это выливается тоже в определенный бюджет. Итак, что мы с вами сегодня будем готовить? Ну, я сказал уже, да, вот мы приготовили свинину, говядину сидит. Говядина охлаждается, свинина здесь. Начнем с блюд из них. Потом... Нет, начнем, наверное, вот с этой говядины. Я хочу вам показать на, на примере, специально оставил один сырой кусок говядины. На этом примере хочу показать, то есть мы сейчас замаринуем стейки, сделаем из нее. И часть стейков сварим в сюиде и потом пожарим на сковородке. И, а часть стейков просто пожарим в сыром виде на сковородке. Это хорошее там мягкое мясо, это розбив, э, э, спинно-поясничная часть говядины да причем от мраморной говядины вот то есть она сама по себе мягкая но я вам покажу насколько во первых вы экономите в себестоимости потому что для того чтобы приготовить например 140 грамм стейка ой, 100 грамм вернее стейка до да, на выходе жареного то есть вы возьмете как минимум там 140 грамм говядины а по методу Сюид вам достаточно будет там, в районе 125 грамм. При стоимости там, свыше 500 рублей этого куска, ну, себестоимость, фудкос и экономическую выгоду считайте сами. Мы с вами приготовим наше любимое, как без него, куриное филе в ну Это уже просто визитная карточка Сюида стала, это куриное филе. вот Я покажу, как... ну Очень большая проблема. Стейки из рыбы. То есть я... Долгое время э, с ними не связывался, потому что, э, потому что после сюида они получаются ну, заранят, очень вкусные, да, очень нежные. Но их невозможно транспортировать и невозможно практически в дальнейшем э, ну, подвергнуть какой-то дополнительной тепловой обработке. Но мы нашли способ, как это сделать, и я сегодня вам об этом расскажу и покажу. Обязательно приготовим креветки. Э, я их сделаю в двух видах. То есть сделаем натуральные просто креветки, завакумируем и покажу принцип, как, это, как, как работать, как с этими креветками вообще общаться. И сделаем одни, один вариант маринованных креветок. Прямо в одной воде одновременно... Вот, а, забыл про микронность, да, рассказать, а, по пакету. А, если а, вы готовите внутри своего предприятия и вам нужно просто приготовить всю еду и... Ну, положить там в холодильнике, дальше вы будете работать, не будете транспортировать, то вам будет достаточно э, плотность пакета 72 микрона. Если же вы э, планируете, ну, если у вас там заготовочное производство и нужно доставлять э, полуфабрикаты на точки продаж, где они будут там доготавливаться, там дополнительно храниться, то плотность должна быть, ну, не менее 100 микрон. Потому что при транспортировке все равно происходит там, тут бросили там, перекинули, да, плюс там иногда бывает, там, ну, там свинина на косточке, да, которая там, хоп, уперлась, все, вакуумация, ну, произошло развакумирование продукт, продукт, по идее, должен быть списан, если касаться норм хасп, вот. а мы себе такие вещи позволить не можем, я, кстати, если использую, например, ну, барашка когда готовлю все еди, то есть вот эти косточки, чтобы не рвали пакет, я их, фольгой просто подматываю, ну, немножко геморройно, естественно, не я сам это делаю, да, там есть специально обученный человек на производстве, вот, у вас, наверное, у всех есть. Далее мы приготовим э, овощи, э, ну, такое сделаем э, а-ля да, из овощей, э, и попробуем с вами их в варианте, когда быстро потом обжарим на воке эти овощи, и попробуем просто вариант, как они получаются порывы. Э, я делаю именно такие, ну, я их называю хрупящие овощи, да? То есть если сырые овощи делают там хруст-хруст, то вот эти овощи делают хруп-хруп. Просто когда заготовщику объясняю, ну, то есть ему становится понятно. Мы с вами замаринуем при помощи сиида огурцы, помидоры, ну, и, наверное, цукини, да, сделаем. То есть вы посмотрите, как, используя ну, вот этот небольшой комплекс оборудования, можно создать такие заготовки, которые, ну, то есть это быстро, то есть ну, огурцы там маринуются там, ну сколько времени да, в домашних условиях, а тут э, вы можете их обновлять, там и различные гарнировки, ингредиенты для салатов э, при, прекрасно, то есть, ну, под, подходят. И, э, и приготовим с вами э, всю идею яйцо пашот. Вот. Сейчас я предлагаю начать пока с пошота, пока у нас э, свободен. Ну, с пошотом, да, всегда проблемы, да, Получается оно через раз, <смех>, когда у нас пору готовят одно запортачили, одно получилось. Здесь при помощи ну, качество будет постоянным и всегда, всегда, ну, всегда одно, одного и того же качества вы будете получать продукт. Выдерживая все параметры, которые необходимы. А параметры очень простые, да, то есть это температура и время приготовления. Ну и в дальнейшем еще температура и срок хранения для нас очень важен. Аппарат в управлении проще некуда, то есть сзади у нас здесь кнопочка, вкл-выкл, да, стоит. Здесь мы настраиваем параметры, то есть сейчас здесь стоит 68 градусов, вот, и для яйца нам достаточно 20 минут, для того, чтобы оно приготовилось. Вообще так все едят готовить нельзя, то есть это опять же наши наработки, да, то есть э, э, то есть прямой контакт продукта по еде не должен быть, нужно там вакуумировать все такое. Ну вот мы поэкспериментировали, попробовали. Единственное, его аккуратненько опускать, надо, чтобы оно не, не бахнулось, да. И соответственно получили интересный результат. У меня даже шеф повара не все, не все как бы да, на предприятии могут э, справляться с этим яйцом пошот. Когда я им показал этот метод, были все очень довольны. Ну итак, давайте начнем. Как я уже говорил, мы с вами сейчас приготовим два варианта стейков из говядины для сравнения. И покажу, дам попробовать сравнить, что из этого получается. То есть взял обыкновенный обыкновенный розбив от нашей любимой компании всем известной российской <говорит> которая набирает обороты да вот. кто-то работал с этим розбифом уже ну, с данным отрубом это считается альтернативным отрубом да то есть в период кризиса у нас все оптимизируется если еще там буквально лет 5 назад на альтернативную труба у нас в России не смотрели, но ну, потому что все там предпочитали натуральный стейк, как бы да, там рибайс, триплоин, то кризис все расставил на свои места и, соответственно, заставил искать варианты, когда нужно снижать себестоимость. Он, вот этот тот он стоит 550 рублей закупочная цена. То есть я его ввел там э, э, у себя э, в двух заведениях. Ну и сделал просто, просто 200-граммовые стейки. Там себестоимость вышла в районе там, 127 рублей, что ли, с соусом. Э, знаете, да, то есть э, мраморное мясо после того, как вскрыли, обязательно нужно немножечко дать полежать для того, чтобы оно продышалось. Э, то есть тем более это охлажденка. Э, потому что в мясе происходит процесс э, э, распада энзимов да то есть это такая мариновка э, в собственном соку что ли назовем ее а когда э, э, энзимы распадаются таким образом мясо созревает оно становится более мягким так ну вот. что-то немножечко лишнее нам дали ну, в принципе, даже не буду зачищать, да, то есть сделаю вот такие вот стейки. Нарезается он ну, практически без отходов. Ну, и вот такое оставим лишнюю какашку срежем ну, это тоже засунем сейчас вид то есть сделаю обыкновенную мариновку немножечко придадим плоскую форму очень важно при э, работе с видом э, правильно наносить на продукт специи я вообще рекомендую работать с маринадами вот. то есть делать делать маринад и уже в этом маринаде соответственно я вот сюда прямо сделал в этом маринаде соответственно как бы ну все замешивать ну, давайте сделаем натуральный вкус да то есть не будем его перебивать никакими специями то есть положим соль перчик В качестве жидкости я использую э, растительное там, или сливочное масло в зависимости от того, что готовим. Ну, вот, например, к креветкам да рекомендую естественно добавлять сливочное масло. Ну, и давайте бросим туда э, розмарина, да? то есть он прекрасно сочетается с говядиной, все вы знаете, наверное. И еще немножечко розмарина. Если уж всем по-благородному можете взять оливковое масло. Ну, поверьте мне, разницы не будет во вкусе. Это будут только понты. Естественно, когда там на каких-то открытых кухнях, мероприятиях мы там, ну, стараемся все такое там брендовое выставлять, да? Ну, честно, разницы никакой нету. Взять хорошее растительное масло и. Так, и… Или плохое оливковое. Да, или плохое оливковое, все верно. И давайте немножечко туда чесночка добавим. Нет, давайте чеснока не будем, не будем перебивать вкус. Вон. Очень многие используют воду в маринаде. Я не скажу, что это плохо, но понимаете, что вода – это благоприятная среда для развития микроорганизмов. А Помимо аэробных микроорганизмов, это которые живут при доступе, ну, при добавлении кислорода, размножаются, в общем, когда дышат кислородом, есть еще такие анаэробные, которые живут в вакуумной среде, и, как бы, если говорить о том, чтобы избежать рисков, да, то я бы не рекомендовал, например, использовать другие какие-то жидкости. Все, все размешал. Мы просто их обваляем. Сейчас при вакуумировании мы часть этого маринада добавим. Так, я в целях экономии буду готовить. Ну, по идее, если вот надо, то есть вы там нарезали на порционки, да? Для нас, в принципе, эти порционки не важны. Все равно сегодня все съедим так, ну я думаю, два стейка нам для сравнения будет достаточно, остальное за Все видите, просто антировку с ней будет. Все, это пока уберу в стороночку. Кому будет интересно, подойдет, посмотрит. Ну и... Заву... А я стоял да, два на жарку. Вот. То есть я своих поваров вообще приучил. А... То есть даже не разрезая пакет, они как патронтаж у меня. Чук, чук чук чук чук запаивают его через вокуматор. Прекрасно все это делается. Ну, сейчас мы сделаем так все распределяем продукт э, настройки у нас здесь все Опа, я его даже не включил еще настройки у нас все были произведены заранее Так, или сюда он дотянется лучше наверное. вот здесь у Apache есть прекрасная возможность программировать да то есть до 10 по моему программ если я не путаю да вот ну, у нас вчера мы по моему на первую на вторую до да, настроили пусть будет так То есть происходит сначала раздув пакета, да, то есть нагнетается давление, все масла, там специи начинают активно работать. То есть знаете, например, что если хотите придать крепость алкоголю, вообще алкоголь с вакууматором типа не связан, никак нельзя. Так, у нас насос еще не разогрелся. А нет, вакуумировал нормально. То есть, всегда рекомендую, забыл немножко. Первый запуск делать в холостую и вот, для того, чтобы масло разослось, насос разогрелся. Нет, то есть такой, прекрасно завакумировалось все. Вот таким вот образом. Очень важно помнить, да, что закладка специй, соли, там, маринадов при использовании вакуумного пакета должно быть сокращено в два в два с половиной раза. Потому что среда замкнутая, да, все ингредиенты начинают работать внутрь. И если какие-то маринады, они как бы, ну, лишнего не впитаются, вы просто как бы увеличите себестоимость за счет того, что лишний маринад положите, то есть агрессивные маринады, например, при когда мы используем ну, соус кимчи, например, да, мой там, любимый соус, вообще я очень активно с ним работаю. Потому что подходит к любой, мне кажется, кухне. То есть, вот он может перенасытить вкусы и перебить этот вкус вот мяса. Поэтому прямо экспериментальным путем то есть находите ту пропорцию, которая необходима для вас. Так, у нас здесь осталось 11 минут. Ну, давайте мы заложим мяско. Я буду варить его 20 минут. Будет достаточно, в принципе. 68 градусов, да. То есть стараемся унифицировать там, где это возможно. Я почему и хочу сейчас закончить там на 68 градусах, потом мы перейдем на температуру э, 63 градуса, сварим на ней э, куриное филе. Ну сейчас как раз пока его подмаринуем, вот, тоже сделаем два разных маринада, вот, и потом опустимся в температуру 55 градусов, вот, и порабо поработаем с, э, с маринованными овощами. Так, следующее что я предлагаю приготовить мы сделаем мы сделаем с вами овощи ну, назовем их сам паровые овощи да как бы вариацию паровых овощей буду я их готовить в течение 30 минут просто чтобы по времени все успеть захватить то есть возьмем перчик Возьмем цукини нашу любимую морковочку для большей понтности добавим стручки горошка. Так Оп. лук, ну и наверное хватит, да? Тем более, больше ничего не осталось. Очень важно помнить такой момент при приготовлении овощей. Да? Мы уже будем готовить их в одном пакете. А, то есть Разные продукты да, имеют а, разное время приготовления. И, ну, мы, хотя и будем делать сейчас из них такое соте, да? но все-таки надо, чтобы они хруп хрупели одинаково у нас на зубах. А, на самом деле, проблема решается очень просто. Мы просто регулируем толщиной нарезки как бы продукт и понимаем, что, например, если морковка у нас готовится там дольше всего. Ну, то есть как готовится. Сначала у нас должна дойти морковка, ну, то есть она больше всего времени. Перец он там на втором месте, лук и цукини, ну, если мы к простоте говорим, то они примерно имеют одинаковое время приготовления. Ну, а это вещи понты как бы, поэтому она будет всегда вкусная, поэтому морковку я нарежу потоньше. Можно использовать там различные овощерезки, сейчас красивые крутые есть, да, на AliExpress там и полно завалено. Я, кстати, очень часто часто прибегаю к покупкам на AliExpress таких мелкого инвентаря кухонного, да, который, ну там. Красивая нарезочка, мисочки какие-то, да, даже тарелочки на последний объект, на пита-барт. Ну, поставщики мне выставили там полторы тысячи за тарелку, мне такая минажница нужна была металлическая. На Алиэкспресс я нашел ее за 120 рублей. Ну, то есть разницу, представляете, да? Так, перчик. Перчик, ну, достаточно стандартно нарежем да? Ну, то есть такими вот сегментами. Зеленый не буду добавлять, что-то зеленого у нас тут много получается. Красоту сохраним. Овощи тоже при, а, при, марино, при мариновке еще. Если вам, например, нужно просто замариновать продукт, да, у меня, например, есть ресторан восточной кухни, как я уже говорил. То есть там, ну, там мы используем классический шашлык. И, вот, шашлык у меня маринуется за 20 минут, то есть при помощи вакуума. За счет того, что опять же нет реакции с окружающей средой. Вот, не нарежу, чуть-чуть потолще. За то, что за счет того, что нет взаимодействия с окружающей средой, все специи начинают работать внутрь очень активно. <связанных> и вакуумная среда просто не дает не им никуда вылазить, как, как только залазить внутрь мяса. За счет этого, то есть даже, даже свиная шейка, если при классической мариновке требуется там, как минимум 2 часа, чтобы она полежала, да? то есть тут э, достаточно э, 20 минут для того, чтобы ну, уже после 20 минут просто вы, вынести мясо на мангал и пожарить. Но возникает другая проблема <связанных> с мариновкой. Если мясо будет лежать в вакууме очень долго, Uh, у меня оно лежит не более 24 часов. После этого я заставляю его вынимать. Uh, и, соответственно, просто перелож, пере, ну, переложить в гастроемкость. То есть мясо перемариновывается. И такое вот, знаете, ну, дома, наверное, частенько было. Там, шашлыки все там на даче не дожарили. Там, через пару дней про них вспомнили. Начинаете жарить, и такой кис кисловатый привкус. Вроде бы вкусно, но вкус как бы натурального мяса уже перебивается. Uh, поэтому то есть не, не забывайте эти моменты. То есть нужно сделать или... Два способа. Либо э, в маринаде его заморозить для того, чтобы э, тормознуть вот этот процесс мариновки. Но заморозить именно в шокере. Да, если мы простым способом его замораживать, дальше мы при дальнейшей разморозке потеряем очень много влаги. Э, либо достать его из э, вакуумного пакета, переложить просто в гастроемкость с минимальным количеством маринада. И, соответственно, уже после этого э, использовать. Поэтому э, продлить срок хранения шашлыков, как ни крути, то есть э, по нормам у нас маринованный шашлык хранится не более 48 часов. Вот. Э, мы никак, никак не можем, кроме как заморозки. Но имея возможность получить готовое мясо за э, 20 минут, да, э, мы просто смело можем держать всегда готовый маринад, э, мы можем держать всегда охлажденное, э, охлажденное мясо. Без заморозки, охлажденное мясо там имеет срок хранения до 5 суток. И достаточно быстро, скажем, пополнять наши товарные запасы, не выжидая, то есть когда у нас там, ну, пришел оврал и вдруг не хватило каких-то заготовок. Шеф-повару шеф замариновать мясо, да, то есть проблем там никаких нету Итак, вот я подготовил овощи вариации могут быть самые самые разные да суть сейчас не в том чтобы э, показать какой состав может меняться там от и до а, с, можно пожалуйста имбирь добавить ну, кстати у меня очень имбирные овощи как бы хорошо на пост идут а, можно добавить э, там перчик чили да то есть сделать там такие э, острые вот ну а я сделаю такой э, Простенький, простенький вариант, то есть я добавлю просто соли и перца и добавлю базилик в масле, одна из моих любимых специй или приправ, при этом имеет себестоимость круглый год одно и то же, да? Они скачут, там, летом базилик у нас там по 200 рублей, а зимой по 1200 рублей, да? Можно сделать их там с добавлением соевого соуса там, или соуса с тирияким. Можно сделать с кимчи. Мы сейчас как раз этот маринованные огурчики в соусе кимчи сделан тоже... Ба, какой аромат стоит. Ну и, естественно, добавляем масло, то есть, для, для того, чтобы наши специи то есть, начали активно работать. Иначе сейчас овощи начнут увариваться в вакуумном пакете и выделять лишнюю влагу. А масло как раз будет сдерживать этот момент. То есть, влагу они все равно немножко, естественно, дадут. Но не такое количество, как если бы мы готовили без масла. Что у нас еще не все. чуть не профукал момент все мясо охладилось прошло ну, порядка где-то 20 там минут то есть оно не замерзло да то есть имеет очень хорошую структуру не разваливается и мы его с вами попробуем так упакую овощи очень важно э, при упаковке продуктов э, вакуумные пакеты помнить о толщине. То есть если э, мы говорим, например, вот, ну, про эти же овощи, то есть нельзя их там накладывать кучей нужную, то есть чтобы они были равномерно разложены для того, чтобы э, при тепловой обработке э, тепло попадало то есть, ну, э, по, вс, по, по, по всей площади. да, И не, не было такого, что где-то там попадется сырое, а где-то потом в результате переваренное. Если вы хотите получить не хрупящие овощи, а такие, ну, такие прям хорошие паровые, да, как, как там в парике, то есть можно их, конечно, приготовить и в парок на но они не будут иметь такой срок хранения. То есть вот эти овощи э, в пакете э, после приготовления могут храниться до 30 дней. Просто при температуре там 0 плюс 2 градуса. Вообще, любые сюидовские заготовки, то есть я рекомендую хранить при температуре 0 градусов. ну, 0 плюс 2, да, говорю я. То есть это специальные холодильники, которые, ну, они называются такие среднетемпературные холодильники. Но если наши поставщики с вами, когда мы заказываем по спецификации, там, ну, строим кафе, среднетемпературный холодильник называют тот, который работает в диапазоне 0 плюс 8, почему, как думаете, ну, дешевле просто, да? То вот этот среднетемпературный холодильник Работает в диапазоне температур Плюс 5, минус 5 Так, все Закрываю, процесс пошел Так, наши с вами э, яйца готовы Так, куда бы мне их выложить То есть процедура точно такая же, как э, При варке При варке обычных яиц то есть мы достаем, охлаждаем их. Единственное, что я их охлаждаю с добавлением все-таки льда. Для того, чтобы процесс охлаждения прошел как больше. Такое яйцо спокойно хранится до 5 дней. Без потери качества. Ну, я из-за отсутствия льда охладю охлажу просто Так, а что у нас? Ага. Охлажу просто в воде. Так, 10 минут у нас, да, было добавим еще 20 минут. То есть звуковой сигнал показывает что э, температура здесь в норме но э, про, ну, про, программа 1 заложена температура 58 градусов там можно в инструкции почитать посмотреть как это программирование делается ну я как бы не парюсь у себя у меня на, на заготовках там адекватные люди стоят поэтому они каждый раз выстраивают как надо. Ну, у нас вообще как бы ни один суит работает. То есть мы его используем. Так. Вот такие овощи получаются. Очень симпатичные. Вообще вакуумный пакет. Ну, то есть вы смотрите, да, уже проц прошел процесс мариновки вот как раз. Видите, да, как цвет начинает менять. Использование вот ваку вакуумного пакета, правильно, вообще дает очень большие нам возможности. Я овощи погружу тоже. Потом мы 10 минут им добавим. Например, если к вам пришел, ну, если вы используете, например, ананас, свежий ананас, очень часто бывает, он такой, ну, недозревший, да, приходит, это, кисленький такой, противненький, так вот, если взять его там, разрезать, нарезать там сегментами, как вы будете использовать, и завакумировать в пакет, вакуумный и просто положить на 20 минут там при комнатной температуре то через 20 минут вы достанете такой сладкий вообще прямо ничего вообще ничего не добавляя то есть это это все микробиология которую я говорю как всегда мы пропустили когда учились там в техниками в пту да что происходит то есть под воздействием вакуумной среды происходит опять распад полисахаридов на моносахариды и э, все сахара, которые содержатся внутри продукта, они там есть, да, то есть, ну, это фрукт, как бы, он всегда там с сахарозы. То есть, они все выходят наружу, и вы когда кусаете, вы же ловите рецепторами то, что сверху, там уже внутри, как бы, пофигу, что получается, как бы. Вы получаете сладкий, сладкий ананас, тоже касаемо арбуза, яблока, там, ну, все что угодно. Потом э, в японской кухне, например, кто-то работает с японской кухней? Суши, роллы там. А? Вот. А, проблема бывает с авокадо да, Когда приходит авокадо Жесткий, мы что там делаем? В рис его засовываем, там еще куда-то да, Чтобы он дозрел Потом в рисе, да, в рисе его забываем Потом он там тухнет уже, начинает а, Да все очень просто Авокадо нарезали а, Причем, ну, там вторую проблему избегаем Когда он темнеет Когда полежит Нарезали, а, упаковали в вакуумные пакеты И сварили на температуре 65 градусов Полчаса После этого охладили, у вас, во-первых, готовая нарезка, которая, которая хранится до 10 дней. Да? Он никогда не темнеет. Ну, то есть, если свакумировать так, чтобы, например, ну, на, на смену, например, этот авокадо был. Да? А лучше так, чтобы в течение смены еще лучше 2-3 ну, пакета проходило. Вот. И получаете мягкий авокадо. То есть, он вообще не теряет вкуса никоим образом. То есть, что он там вареный, никто никогда не поймет. То есть, потому что нет 65 градусов, не дает возможности свариться продукту. Вот. И ваш авокадо никогда не потемнеет А нужно-то просто ну, приложить вот такие небольшие усилия а, Так вот, если хотите получить овощи, которые будут а, полностью приготовлены То готовить их нужно будет на температуре а, 90 градусов Вообще а, термальный кипятильник нам нужен а, а, в момент, когда мы работаем в диапазоне там, а, до 70 градусов температуры. Uh, все остальное можно готовить, пожалуйста, в пароконвектомате. Все, что свыше 70 градусов, uh, все, что свыше 70 градусов, нам вот уже разбег по температуре не важен. Почему очень важно uh, до 70 градусов и почему именно термальный кипятильник? Вот этот аппарат uh, дает разбег в температурах, в дельту температур, так называемую, да, uh, всего в 2 градуса. И она не критична для продукта. Вот эти 2 градуса. Свыше 2 градусов это уже критично. То есть, в принципе, скажем так, куриное филе приготовлено температуре 63 градуса, и температуре 65 градусов сильно разительно отличаться не будет. Но э, я, например, делаю что? На 63 градуса я готовлю куриное филе, которое будет подвергаться в дальнейшем тепловой обработке, то есть, чтобы сохранить в нем максимально соков, да? Но эта температура уже безопасна. В принципе, это куриное филе можно там спокойно употреблять в пищу. А на 65 градусов... Я готовлю куриное филе, которое ну, уже как бы полностью будет там тих, тих, тих, отлетать без всякой тепловой обработки. Нам, на салат, еще куда-то. Вот. А, ну уже на самом деле давно уже на 65 не готовлю его, на 63, потому что, например, на восточной кухне мы берем это куриное филе и просто очень быстро обжариваем на мангале на сильных углях. То есть и получаем такое, ну, внутри оно сочное, то есть внутри оно сюидовское а снаружи мы получаем такой ну, поджаристый э, грильевский вкус. Так, давайте сейчас тогда сделаем наше с вами куриное филе, подготовим к, к процессу. То есть э, я сейчас сделаю все как базовые полуфабрикаты, но при необходимости, то есть, в зависимости от того, какие запросы у вас на кухне, вы можете готовить и порционные полуфабрикаты, да. Мне там, например, ну, с базовыми работать удобней. То есть, я стараюсь унифицировать, например, если у меня идет куриное филе сюит, то оно у меня идет там и в суп, лапшу, да. Вот. Бульон я говорил уже, как вчера, да. Бульон выварим на костях, вот. И храним просто в замороженном состоянии в вакуумных пакетах. Хотя можно его и не замораживать. Данное оборудование позволяет использовать такую технологию как пастеризация, всем нам знакомая. Да? То есть все наши с вами соуса, супа, супы, как правильно говорить. Я татарин, да, у меня скидочка небольшая. Морсы. Все можно пастеризовать. Таким образом увеличить срок хранения. Ну, те же, та же солянка там спокойно в течение 20 дней пастеризованная будет храниться. Э -э те же морсы, э -э даже не концентраты уже, а готовый морс, будет храниться э -э до 40 суток. А это очень важно при приготовлении, например, если у нас там э кейтеринговая служба да, или э серия банкетов новогодних начинается. Вот. Э -э у меня там есть предприятия, ко у которых на производстве стоит пищеварочный котел. Они просто тупо варят там бульон, например, на месяц. Я себе варю на две недели его. Но э, В Тольятти вот у меня есть э, э, фабрика кухни, которая работает по, по столовому в Самаре, в Тольятти. То есть э, они варят себе там на месяц бульон, они варят себе на месяц все компоты. Просто посвятив этому там один-два дня, да, то есть задействовав, проконтролировав эту заготовку, понимаете, да, что... В течение месяца они будут понимать, что бульон везде одинаковый, что морс, компот везде на всех точках одинаковый. Вот. А это очень немаловажный фактор как бы в организации рабочего времени шеф-повара или технолога. Так. Я хотел разные маринады сделать. Один сделаем полностью, просто опять же натуральный. Да? Добавим соли перчика Ой, не переборщил надеюсь и растительного масла ну и плюс как бы если я в дальнейшем например хочу с куриным филе работать ну то есть там куда-нибудь в салаты его там добавлять или обжаривать я добавляю паприку почему потому что ну она не очень красивая, как бы само по себе получается просто такое белое отварное вот. И очень тяжело на него потом ложится колер. А паприка как раз дает возможность, чтобы оно получилось ну, симпатичненькое. И при дальнейшей тепловой обработке колер ложился на него очень красиво. Так. Это, в общем, будет вот так вот у нас. А второй вариант. Сделаем... Ну, да, сделаем э, такой ну, в, в маринаде, то есть там как раз приготовим э, э, питу из него. Больше он туда подойдет, да? Ну, такой, в, не знаю, как назовем, восточно-азиатский такой, в общем, стиль сделаем. Мой любимый соус кимчи. Добавим немножечко имбиря. Имбирь вообще с курицей очень хорошо сочетается. Причем э, вот эти маринады вы тоже можете спокойно там готовить заранее, да, э, для того, чтобы э, ваши заготовщики э, ну, как бы, э, любые процессы мы стараемся довести до того, чтобы человеческий фактор был сведен да, к минимума, А в связи с тем, что компетентных людей, компетентных работников сейчас э, не хватает. То есть, э, стараемся вот, ну, прибегать к, к этим инновационным технологиям, которые э, помогают стандартизировать качество. Такой у нас маринадик получился. Угу. Бомба! Вот. Давайте сейчас все это свакумируем. То есть, Обратите внимание, да, я стараюсь процессы приготовления выстроить так, что вот сейчас мы в одном температурном режиме работаем, после этого переключимся там на второй температурный режим. Ну и так по мере необходимости. Поэтому, когда вы пишете там, сменное задание, или ну, у кого как оно называется да, на производстве, Список этих заготовок дневных. Вот. У меня сменное задание вообще э, расписано на неделю всегда. И э, вс все рассчитано таким образом, чтобы ну, э, в неделю короче у нас не было э, дня сурка, да я так называю. То есть, когда э, изо дня в день э, повара делают одни и те же операции. Но там, где только это, естественно, невозможно, это вот как, например, с шашлыком. И то у них всегда переходящий остаток идет шашлыка то есть, нет такого, что вот там, хоп, и он закончился. Здесь маринадик будет не лишний. Так, и второй пакет. охоту начать пробовать наверное да? ну, мы с вами сделаем все как положено сначала заготовочный цикл а потом просто на самом деле приготовление оно вот увидите оно будет занимать там ну, какие-то нелепые там минуты специально я всегда так делаю то есть очень долго мурыжу когда делаем заготовки так вот скимчи как я вам уже говорил лучше не борщить для того чтобы потом не получилось какого-нибудь нехорошего казуса. Итак, вакумируем. Обязательно продукт расправляем. То есть, чтобы не было наслоения, иначе в местах, где будет э, наслоен продукт, да, он у нас просто не проварится. Так, следующий продукт пока у нас вакуумируется, к которому мы подойдем, это наши креветки. Они как раз отошли. Ладно, пусть еще пока отходят. Тогда э -э, приготовим, ну вообще поговорим по рыбе и приготовим заготовочку из э -э, лосося. Лосося. Как я говорил уже с рыбой, возникают большие проблемы, да, она ну, просто суперская получается, просто суперская получается вот такая заготовочка. Но ее тяжело транспортировать раз и в дальнейшем там обжарить, например, на том же гриле. То есть, ну а почему, почему как бы варим всю еде? Потому что на мангале очень часто там тот же лосось пережаривают. Не на мангале, даже, на сковородке. И ну, не хватает, я говорю, компетенции у э, наших поваров для того, чтобы приготовить вкусный продукт. Хотя я раньше, если честно, готовил э, лосось в, микроволнов, в микроволновке. То есть я там э, обмазывал там э, маринадом, заворачивал в пленку. И ставил на 2,5 минуты в печь. После этого доставал просто там великолепный нежнейший лосось. Заливал соусом и отдавал, не парился. Ну, поливал там какой и корный, да, там, шампань. Но, по сути дела, та же самая технология Сюит. Очень важно еще помнить такой принцип, да, когда мы работаем с маринадами, что чем больше жидкости у нас содержится в пакете да, тем э, ниже вот эта цифра там 95 когда давление набирается тем ниже эта цифра должна быть э, иначе может оказаться ситуация что насос просто эту жидкость вытянет а если мы зальем здесь э, помпу насос ну, стоимость ремонта будет стоить примерно 70 процентов от стоимости этого оборудования э, хотя сейчас э, все ну вот все это оборудование стало достаточно доступным, да, в том числе благодаря компании Apache. Если, например, ну, немецкий вакууматор известной фирмы о конкурентах же нельзя говорить плохо. Поэтому название не будем говорить, вот, да, стоит там порядка 250 300 тысяч, то вот это оборудование. Ну, маленький, по-моему, там вообще до 100 тысяч можно взять. А разницы не будет никакой, поверьте мне. И, и тот, и тот служит, как бы. Ну, все, все дело в том самом э, насосе, который стоит внутри. То есть есть вакууматор за 15 тысяч на самом деле. Вот. Но у них степень вакуумации всего там 65%. И дай бог, что 65%. Вот. А расходные материалы все одинаковые. Что. Здесь нужно менять пленку запаечную, да, что там, причем та же самая. Масло одинаковое. Обязательно у вас на производстве всегда к вакууматору должно лежать масло специально для вакуумных аппаратов. Оно в свободном доступе, то есть в продаже есть. Там цена, правда, зашкаливает в районе 1000 рублей литр, но у нее и расход не такой большой. Очень многие пытаются там какой-нибудь машины доливать. Здесь есть... В общем, где-то здесь, видимо, сзади есть смотровое окошечко на всех вакууматорах, где этот уровень масла виден. И ежедневно, как бы я своих заготовщиках приучаю, чтобы они ну, просто ежедневно начинали свой рабочий день, то есть они смотрят уплотнительную вот эту пленочку, они смотрят запай, запаечную пленку, чтобы она не была сгоревшая. Всегда запас и этого, и этого лежит. Проверяют масло, то есть они проверяют его на уровень, то есть его не должно быть меньше половины, да, смотрового окошки, и проверяет его, ну, на внешний, на внешний вид. То есть оно должно быть такое желтенькое. Если масло темное, значит уже его пора поменять. Если масло, оно бывает такое вспененное, это значит нужно поменять уже и фильтр. Фильтр здесь меняется раз в год. Масляный. Вот. Поэтому такие, ну, элементарные меры... По эксплуатации, да, по техническому обслуживанию приведут к тому, что оборудование вам будет служить верой и правдой. Очень хорошо получается, если э, рыбу, например, ну используем все соленые рыбы, точно так же, как с шашлыком, то есть э, э, засолить ее, завакуумировать. Тоже мы там э, буквально там, через полчаса получаем тот самый малосольный лосось, который в принципе, если там солим, например, основным способом, ну классическим способом, да. Ну, нам надо как минимум там хотя бы часов 12, да, чтобы он просолился. Вот. А, по рыбке я предлагаю э, не мудрствовать лукаво, э, без всяких маринадов. Э, просто с добавлением э, немножечко растительного масла э, мы его приготовим ну, в нашем Вот. Я в принципе даже не буду добавлять сюда, ну, не вижу смысла, там, соли, ни соли, ни перца, никаких специй. Вот. Хотя вы при желании можете добавить и и белое вино. То есть оно прекрасно вообще. Только а, для рыбы старайтесь брать, а, ну вообще для работы по, по вино, брать вино сухое. А то очень многие используют эти столовые полусладкие вина и в процессе приготовления. У нас, кстати, по-моему, тоже сегодня полусладкое. Да? А нет, сухое. Вот. Они дают вот эту ну, неприятную сладость там, где она порой бывает неприемлема. Так, нарежем на порционные кусочки. Упакуем наш вакуумный пакет. Показался запах посторонний. Рыбка была свежая когда-то. Так, давайте, чтобы на всех хватило. А? Да, ну да, вообще купили, а? А? купили охлажденную рыбку и вчера я ее просто раздел так нам нужно добавить еще 10 минут да, и достать наше мяско Достанем наше мяско, наши стейки. И бросим охлаждаться их. Сейчас, ну, я на самом деле просил на мастер-класс купить рыбу там типа, что типа кижуча там или ну, такое попроще, потому что ну лосось понятно, он лосось, он всегда будет лосось, да. Вот. Ну, организаторы посчитали, что что это же мастер-класс, надо взять лосось, что это он заказывает там дешманскую рыбу. Я именно хотел показать, что даже вот используя там недорогое достаточно сырье. Ну, в пределах разумного. Не, не надо брать, конечно, там горбушу, которая тысячу раз была переморожена, да, и которая как кисель при разморозке себя уже там ведет. То есть, продукт все равно должен быть, ну, надлежащего качества. Что можно делать, ну, э, неплохие стейки, то есть, ну, я вот везде, например, сейчас запустил нерку у себя. То есть, я отказался от работы с лососем, э, потому что там цена непроходная, вот. А мы... Работаем в ценовом сегменте middle там, и middle плюс, ну, то есть средний-средний плюс. Потому что там заведения, которые работают в стиле лакшери, да, особенно в регионах, ну, они просто загибаются, закрываются. Сейчас, если мы хотим заработать денег, нам надо стараться быть поближе э, к народу. Э, ну и, Иначе лучше закрыться как бы, и не тратить свои силы. Вот так вот у нас. Упаковалось все великолепно. Ну, сейчас мы ее после овощей поставим вариться. Ну, можно будет подойти, я пока сюда положу. Так, еще один пакетик у нас. Не, я вообще ничего не добавлял, да, даже масло не добавил. Это лосось жирный просто сам по себе. Вот. Ну вот, а если говорю использую нерку, вот, чавычья сейчас активно пошла. А все ведь с Москвы, да, здесь? Вот В Москве как бы с ней вообще, по-моему, проблем никакой нету. Вот Туда все-таки лучше немножечко растительного масла добавлять, чтобы оно как раз сработает и даст вот этот эффект, как в лососе, когда, ну, лосось же они как поросята там жирные все. Вот. Да, эффект получится точно такой же, как вот, ну, как, как из лосося. Вкус, вкус будет сочный. Если возьмете э, кижучи, например, да, у него есть такой, ну, немножечко э, неприятный запах. Э, так вот. Неприятный запах. Э, он спокойно убирается, если э, буквально на 2 часа рыбу замочить в молоке. Так, с рыбкой мы разобрались. У нас остались креветки. Сейчас мы их... Э, Свакумируем тоже, то есть одни сделаем просто, без маринада, одни там, ну, давайте там соевый соус с чесноком, да, все же любят там чесночные креветки. Так, при этом с креветками я работаю, ну, то есть это чищенные, да, можно, ну, и с теми, и с теми работать, просто время варки будут разное. эти будут готовиться на температуре 55 градусов 10 минут. Потому что больше, ну, больше им не надо, они уже сами по себе вареные. Вам, скажем так, нужен только... Солидуя. Да, они просто были ошпарены уже кипятком. И, и им этого достаточно. Они очищены на 5 минут 50. дольше готовятся. Ну, 55 а больше не надо. Больше для нее убийственно. Можно готовить и на 65, там, высчитывать время там, в 7 минут. Но большая вероятность, как бы что пропустим момент, да? Так. Подгоню себе пакетик. То есть можно сейчас вот тоже запаять на импульсном запасчике. Просто мы его отключили, чтобы хватало места для другого оборудования. Ну и тоже важно помнить, да, что креветки надо складывать, постараться по крайней мере. Как бы тут вы исходите из тех задач, которые у вас стоят, кто-то там продает эти креветки, ну, там, к пиву, да, как вот, ну, например, те, те же не, нечищенные креветки. А, Кто-то оставляет голову, да, чтобы там внешнюю ну, какую-то красоту там на тарелке навести. Вот. А, поэтому, то есть, смотрите, какие задачи стоят у вас, а, ну, для чего нужно, и тут уже выбираете принцип. То есть, ну, как я уже сказал, можно готовить и, и чищенные, и нечищенные. А, просто будет варьироваться все временем варки. Вот креветки я даже не размораживаю, то есть я не вижу смысла, во-первых, в этой операции там, в лишней потере влаги, да, плюс все-таки этот сок, как бы он там, ну, какой-никакой, как бы, но это... А? Какая-никакая вода? Какая вода, да. Ну, так, а сюда мы стараемся работать, скажем так, технологично для того, чтобы не делать лишних телодвижений. Их как бы на производстве всегда есть чем заняться. Добавлю немножко чеснока. Вчера немножко это подразморозились, когда мы держали их. Все сварим, чтобы не пропадать же добро. И э, вообще с рыбными полуфабрикатами э, есть такая заморочка в плане хранения. Я, например, говорю, их храню на... Ну, то есть на гастроемкость кладу лед И вакуумные пакеты кладу, кладу на эту гастроемкость В принципе, таким образом Я хоть и указываю у себя Что срок хранения там 5 дней Они спокойно лежат там до 7, ну, до 7 дней в легкую вот. И, ну Это очень, очень как бы меня спасает там В случае, если вдруг какой-то провал на производстве Или вдруг там народу резко не стало Хотя, когда Народу становится меньше, чем мы планируем. А мы планируем, исходя из э, прошлых продаж, э, мы начинаем бить тревогу и смотреть. Это явно вопрос к тому, что где-то произошел провал по качеству. Вот так вот креветочки у нас завакумировались. В принципе, можно эту заготовку, заготовку вот, ну, в таком виде прямо... Э, пришли креветки, расфасовали там по мере необходимости. Ну, я всегда стараюсь так, чтобы пачка уходила э, хотя бы в два дня. Вскрыт, ну скрытая пачка то есть а там где возможно то есть э, ну чтоб пачка вообще в день уходила Всё, разбомбил их Сейчас запищит Итак, далее, далее предлагаю подготовить овощи на засолочку, бросить, бросить их мариноваться в сюит И, соответственно, сделать паузу и потом перейти к. То есть видели, да, ну. Небольшое количество маринада, но за счет того, что э, вакуумная среда, то есть весь маринад он полностью разошелся по продукту, то есть соприкасается со всеми, ну, э, со, со, со, всем, со всем продуктом внутри пакета. Так, я думал, достаточно, О, он меня услышал, так, ну давайте я сейчас это уберу охлаждаться, посмотрите, овощи не потеряли ни цвет соответственно ну логично понимаете весь вкус остался до внутри и в принципе если потрогаете по плотности да то есть они как раз получились те самые овощи альдента вообще правильно овощи альдента или как там овощи с соте готовить каким образом вы их быстро ошпариваете кипятком да ну то есть вернее закидываете в кипящую воду вода закипает и после этого вы должны их переложить в лед Вот. Тогда они получаются те самые овощи, которые нужны. То есть вы даете перепад температур. Мы это самое и сделаем сейчас. Вон. Плюс, э, про, ну, не забываем про пищевую ценность. Да? Э, когда мы их варим в кипящей воде, э, кипение воды 99 градусов, то, в принципе, мы убиваем там, э, все полезное, там, все витамины, микроэлементы и э, минералы, которые у них есть. Э, если мы, когда мы, вернее, готовим на... Температуре 68 градусов да, То по моему даже витамин С еще сохраняется По моему там при 70 градусах разрушается Так Следующую программу которую мы Сделаем Мы будем варить Куриное филе на температуре Давайте 63 сделаем Никто не боится в 63 градуса попробовать ну, Оно реально просто получается классное видите ошибку выдает потому что я настроил 63 градуса а реально там температура выше ну, сбавить температуру проблем нету Сейчас смог Давайте поставим 30, 30 минут для курицы. 63 градуса 30 минут. Все, не глючит. Ну и все, закидываем наш продукт. Оп. В принципе, даже в такую ванну да, влазит до... Ну, то есть вот так вот редком ставить до 15 килограмм куриного филе. Все, варись так а мы переходим к засолке овощей такую кастрюльку использую так, что у нас по таймингу по таймингу у нас все нормально так ну предлагаю сделать мои любимые огурчики кимчи сделаем помидорчики с перчиком чили нарезать можете так как ну вообще вам удобно а курица полчаса да мы долго кстати с ней экспериментировали варили ее там и 20 там 15 минут вроде через 20 минут она как бы такая нормальная. но вот пришли к этому к моменту что 30 минут как бы ну самый то ну просто экспериментальным путем тут кто-то варит и час ее как бы, да. Так, я сделал такими кругляшками ее.